Так, компьютерный анализ э, индикаторов. Друзья, я не случайно вам сначала так разжевывал все, из чего же состоит свеча. Да потому что потом вот эти все параметры свечи с, со сдвигом в ретроспективу на определенное количество свечей дают нам определенные параметры для компьютерных индикаторов. Индикаторы ⁇ это удобнейшая вещь прогнозирования рынка, которая максимально визуально Ничего строить не нужно. Вам индикатор сам показывает, есть сигнал или нет сигнала. Давайте введем понятие индикатора. Что такое индикатор? Индикатор ⁇ это математический преобразователь цены, в результате которого получается значение... Математический преобразователь цены, в результате которого получается значение используемый для, для прогноза будущего изменения цены если интересно да, как устроен каждый индикатор вы можете нажать в торговом терминале который на компьютере кнопочку f1 и в этой кнопке есть сразу же вся информация о торговом терминале отобразится и есть раздел аналитика компьютерные индикаторы и вот каждый компьютерный индикатор просто построен по математической формуле. Достаточно понятный, простой, где расписаны каждые переменные. Единственный момент, что нужно отдельно взятые индикаторы, конечно же, кастомизировать, настраивать под отдельно взятый актив. Нельзя взять стандартные параметры и пихать их везде на любую валютную пару, на любой фондовый индекс. Нужно постраивать это под волатильность, под стоимость пункта, под спецификацию трактов. Это я сейчас для опытных уже людей рассказываю. Существует несколько типов а, индикаторов. Я сейчас основные из них назову. Первый тип индикатора это скользящая средняя. Moving Average. Moving average. Конечно, по каждому типу этих индикаторов недостаточно даже часа занятия. Это достаточно большие, емкие темы. Вот, Я сейчас буду кратко вам рассказать. Вот есть у вас график цены. Пускай он будет черным. График вот. цены. Угу. И есть скользящая средняя Moving Average с периодом 5. А это означает, что мы получаем среднее значение цены за 5 дней. Оно будет такое сглаженное, не такое испощренное, как сама цена. Почему? Потому что это среднее значение. Следующее. И возьмем скользящую среднюю с периодом 21 она будет еще более сглаженная относительно цены она будет вот такая вот до да, 21 да. это все у нас происходит на дневном графике то есть 21 рабочий день среднее значение цены за месяц и вот когда мы получаем пересечение вот этих скользящих средних я сейчас рассказываю сам принцип да не торговая система а принцип это сигнал если снизу вверх, скользящая средняя с меньшим периодом периодом 5, пересекая скользящее среднее с большим периодом 21, снизу вверх это происходит, то это buy покупка, сверху вниз продажа. Мы просто одну-две одну, одну две сделки покажем, покажем, что происходит. И пока Евгений наносит, я хочу сказать следующее. Скользящая средняя у нас работает в двух принципах. На пересечение друг с другом и на отскок, как уровни. Но на мы сейчас в рамках нашей лекции, нашего интенсива рассказывать не, не рассматривать не будем. Это там от, тоже отдельная тема. Вот сейчас мы с вами рассматриваем это, как средние работают на пересечении друг с другом. Да вот, пожалуйста, что-то далеко ходить. Вот, средние с меньшим периодом, 25 пересекает 21 И со следующей свечи мы начинаем работать, потому что именно со следующей свечи мы увидим, что это пересечение в принципе состоялось существуют принципы фильтрации сигналов, чтобы не получить вот таких вот ложных сигналов и не открыть вообще в принципе сделку. Но это уже принципы отдельно взятой торговой системы. А сейчас мы рассматриваем просто как это все дело в целом работает. Но даже если взять вот эту сказящую, эту систему скользящее среднее, добавить к ним пару параметров небольших для фильтрации сделок и торговать только по скользящим средним вы никогда не получите убыточный месяц. Буквально по каждому активу. Вот уверяю вас. И мы это уже проверяли неоднократно. И скептиков переубеждали, и показывали. А пары, просто, это скучно, просто это скучно. Нужно только поэтому торговать и все. Следующий тип индикаторов – это осцилляторы. Это целый большой пласт индикаторов. Осцилляторы или индикаторы перекупленности перепроданности. Я сейчас рассмотрю на примере индикатора… Пускай будет индикатор RSI, RSI, Relative Strength Index, индекс относительной силы, тренда, да? ну, на самом деле название сейчас для вас не особо большого значения имеет. Что у него есть, да, из чего он состоит? Ну, во-первых, нужно сказать, что этот индикатор находится уже в отдельном окошке, не на графике цены. Он находится в отдельном окошке уже чуть-чуть ниже графика цены. Есть у него уровни, так называемые уровни перекупленности и перепроданности. В различных настройках они могут быть разные. Например, я возьму 75 там, и там, 35. Что это за уровни такие? Вот здесь вот 0, а вот здесь 100%. Процентов, друзья. И это и есть уровень перекупленности и перепроданности рынка. Если у нас график индикатора находится... Максимально близко к нулю, это значит рынок максимально перепродан. Максимально, это, а что значит перепродан, да, вы спросите меня. И я вам отвечу, друзья. Это означает, что уже очень большие объемы продаж в сравнении с действующими покупками прямо сейчас по выбранному активу. Соответственно, вы видите, как правило, очень сильно снижающийся рынок, да. если это трендовый рынок, то нисходящий тренд. Если вы взяли там часовой график, то это просто импульс на сильное движение вниз. И вот, как правило, в перепроданности рынок не задерживается долго. И мы запрыгиваем, потом пересекаем уровень 35. И вот в момент пересечения этого уровня мы получаем сигнал на покупку бай. То же самое в перекупленности. Если рынок сильно перекуплен, то, как правило, там долго не задерживаемся. Пересечение уровня 75 сверху вниз – есть сигнал на продажу. А в связи с чем? Если у нас там все перепродано, а почему потом рынок начинает за счет кого? Если все основная масса продает? Да, основная масса продает, но так всегда не будет, вот uh -huh. в чем идея. И э, индикатор настроен таким образом, что пересечение вот этого процентного уровня, там 35%, например. Это понятно, а оттуда к 35%, почему он начинает идти, если у нас все время было... Низко ну, без коррекции движения практически невозможно никогда. А Оно может быть, знаешь, даже как оно может быть? Оно может быть, э, мы получили, э, мы сильно перепроданы, и рынок может очень долго вот так здесь ходить. Если очень сильно перепродан. Прям, прям практически в районе нуля. Нам просто нужно дождать, дождаться возможности, когда мы получим определенную коррекцию и можно а заработать в этом коррекция Кто это, по сути, За счет чего коррекция происходит? За счет закрытия объемов продавцов. Соответственно баланс меняется и начинает покупки перевешивать. Да, ребят, смотрите, расскажу вам такую идеологическую момент. На рынке не существует только продаж или только покупок. Всегда есть покупки и продажи, даже если возьмем мы один актив. Даже если мы увидим, что сейчас, не знаю, там доллар, российский рубль продали эту валютную пару, то в этот момент кто-то покупает. Всегда есть и те, и другие. Просто кто-то долгосрочно продает, кто-то краткосрочно пипсовочно покупает, да? И э, когда мы видим, что э, движение цены меняется, тренд разворачивается, значит меняется баланс как на чаше весов с продавцов на покупателей, чтобы баланс поменялся, нужно что же что чтобы произошло, чтобы предыдущие, что те, кто держит, допустим, продажи, они начали фиксировать прибыль, закрывать сделки, тогда те, кто держит покупки, они, уу, молодцы, бычий рынок, поняли? Я постараюсь максимально просто бесить. Смотрите, вот здесь интересная история, да, получилась. Вот до этого у нас сохраненный индикатор э, скользящее среднее, да, они показывают сигнал э, чуть позже, да, а RSI показывает сигнал раньше. Это особенность осцилляторов. Осцилляторы всегда дают сигнал немножко пораньше, нежели дают скользящее среднее. Скользящее среднее вообще у них синоним запаздывающий индикатор. Но это не значит, что это плохо. да. Бывает так, что они синхронизированы и дают сигнал в один момент. Вам и два-три индикатора показывают сигнал вот в данной точке. Тогда это усиление этого сигнала. Что вот такое? сверху вниз sell, снизу вверх, когда пересекаем бай. В середине коридора это значит недостаточно волатильности, чтобы принять какое-то вообще решение. Ну, правильно я понимаю, что в таком случае нам нужно оба индикатора смотреть, потому что вот там у нас средние не пересекались в начале, да, а осциллятор уже прошел вниз. Да, да, да. Но при этом на продажу не пошел, пошел. Да, вниз. Да, То есть да. Нам нужно оба индикатора. Сходящие средний, у них ворот. тоже вот, хорошее очень уточнение. У них интересная особенность: они когда по тренду идут, они могут очень долгое время вообще ничего не показывать, да, но это не значит, что это плохой индикатор. Это значит, что другие индикаторы в этот момент могут дать вам сигнал.